Приветствую! С вами Сергей Бердачук. В этом видео я хочу рассказать про интересную фишку, которая появилась в поисковой системе Bing, а именно поиск по фрагментам изображений. Как это можно использовать? Ну, давайте попробуем набрать например Сергей Бердачук. Входим в режим поиска по изображениям. Выбираем какой-нибудь интересный фрагмент изображения здесь вот здесь появляется ярлычок, при помощи которого можно выделить этот подфрагмент выделяем фрагмент и он нам делает поиск уже по фрагменту вот здесь можно посмотреть какие изображения связаны в данном случае я например хочу посмотреть что это вот за картинка такая, где я нахожусь по изображению можно вычислить здесь подписывается что это такое, что это Барселона, Испания Пряничный домик в Ауди. Похожие изображения, при помощи которых можно какую-то дополнительную информацию найти. Можно найти, например, ну давайте форсаж, например, наберем. Берем фотографию. Выделяем фрагмент. И поиск нам показывает, что это Паул Валкер. И дополнительные его фотографии. Довольно-таки интересная фишка. Если бы еще BING работал на пассывистском пространстве более качественно, то вообще было бы здорово. Используйте эти техники. С вами был Сергей Бердачук. Сайт проекта большепродаж.ру Удачи вам!